Три причины, почему вы не инвестируете и у вас нет капитала. Первая причина. Вы утверждаете, что вы боитесь или внутри испытываете страх, что у вас либо не получится, либо вы можете потерять деньги. Это обоснованный страх, потому что когда-то вы столкнулись с тем, что вы или кто-то потеряли деньги при инвестировании. Либо просто у вас нет навыка инвестирования и вы не знаете, получится у вас или нет. Вторая причина, люди говорят, у меня нет времени, я занятой, я зарабатываю деньги на инвестирование и на обучение, у меня нет времени. Опять же, причина этого блокировки заключается в том, что вы когда-то столкнулись с системой, которая занимает много времени. Третья причина, люди говорят, у меня нечего инвестировать, у меня мало денег. Опять же, вы столкнулись с стратегией, которая требует больших вложений, например, от миллиона. Эти три причины заставили вас отказаться либо перенести на долгий срок идею научиться инвестировать и создавать свой капитал. И в результате ваши цели достигаются за счет либо работы, вы работаете и все деньги уходят на ваши цели, либо за счет роста кредитов. Но согласитесь, с капиталом растущим капиталом, который надежно хранится в надежных источниках, жить гораздо проще, гораздо приятнее. И это мне напоминает ситуацию с автомобилем. Люди, у которых нет еще автомобиля, утверждают, что им автомобиль не нужен, либо они не способны водить автомобиль, либо это не для них, и у них нет времени учиться и водить. Но стоит появиться какой-то жизненно важной цели, ребенок, либо необходимость путешествовать, или когда машина становится инструментом для работы, сразу появляется время, деньги и... Проходит какой-то срок, две недели, когда уже человек водит машину, и он убеждается, о, надо же, у него получается водить машину. Проходит год, и человек удивляется, как я раньше мог жить без машины. То же самое и с навыком управления капиталом. Вначале кажется, что все это сложно, непонятно, но как только ты находишь хорошую школу, как только ты находишь хорошую стратегию, и у тебя получается, ты удивляешься, как ты раньше жил без создания капитала. Итак, что же делать вам сейчас? Вам нужно найти систему инвестирования, которая занимает немного времени, которая является малорисковой, с которой вы можете начать инвестировать с любой суммы и которая занимает всего 1 час в неделю и дает примерно от 2-8% в месяц. У меня к вам хорошая новость. Такая система инвестирования есть и мы в нашей Международной Ассоциации Независимых Инвесторов этой системе инвестирования обучаем. Она основывается на стратегии Уоррена Баффета, это поиск и инвестирование в надежные компании, временно недооцененные рынком, с потенциалом ростом цены от 100% за 1-5 лет. Занимает эта стратегия всего 1 час в неделю, иногда даже и меньше. а владеть может практически любой человек, потому что источников, информации, откуда найти эти компании сейчас много, в том числе и бесплатных. И этому всего вы можете научиться в нашей ассоциации. Конечно, успех и скорость обучения зависит от инструктора, как в случае с вождением машины, так в случае инвестирования. Поэтому все, кто у нас учится, имеют персонального инструктора, опытного инструктора, инвестора практика. Вся программа обучения разбита на небольшие блоки, которые можно смотреть через видео в любое удобное для вас время, плюс очень подробные инструкции. И также у вас постоянно находится личный персональный инструктор, которому может задавать любые вопросы, чтобы не тормозить процесс обучения. Поэтому вопрос у меня нет времени учиться, он отсутствует. На курс старт мы делаем периодически скидку. И если вы видите сейчас под этим видео акцию, возможность пройти курс старт со скидкой, то вам повезло. Мы делаем периодически такую акцию, чтобы как можно большее количество людей Могло узнать о стратегии инвестирования, проверить, протестировать, подходит это вам или нет. Не, не по каким-то слухам, а на самом деле своими руками, своими мозгами. И также э, действует эта акция или нет, зависит от загруженности наших инструкторов. Зачем мы обучаем инвестированию и плодим большое количество опытных инвесторов? Часто задают этот вопрос. Нам это очень выгодно. Дело в том, что метод Баффета аналитики, занимает достаточно много времени. И в одиночку делать это непросто. Когда же у нас несколько сотен, то проанализировать 30 тысяч компаний, которые находятся на зарубежном фондовом рынке, занимает небольшое количество времени. Мы эту всю аналитику суммируем, сводим в единую таблицу, и этой базой может пользоваться любой член нашей ассоциации. Поэтому, если вы хотите научиться инвестировать быстро, либо понять вообще нужно это вам или нет, подходит это вам или нет, то моя рекомендация по ссылке проходите на курс старт, и уже сейчас вы можете начать обучение, что входит в этот курс старт. Первое. Мы вас научим, как отбирать компании по стратегии Ворона Баффета на бесплатных источниках. Второе. Мы вам дадим специальные настройки индикаторы, которые будут вам показывать правильные точки входа в цену и выходы из акций. Третье. Вы узнаете, как выбрать надежного брокера, как открыть бесплатно тренировочный счет, убедиться, что у вас получается, как открыть реальный счет и начать инвестировать с любой суммы. Как делать операции? Все это подробно в инструкциях написано, плюс, естественно, наша поддержка. И это еще не все. Мы вас научим правильно заполнять журнал сделок, чтобы у вас не было проблем с налогами. Также вы получите уникальную программу расчета личного финансового плана, чтобы вы смогли спланировать достижимость ваших целей. Вы попадете в чат учеников со всего мира, где вы можете обмениваться опытом. Так что я, пожалуй, ответил на все вопросы, что причин не инвестировать на сегодня нет. Время, пройти курс можно быстро, стратегия, которую мы применяем, она занимает немного времени. Начать инвестировать можно с любой суммы. Неуверенность, что у вас не получится, решается только практикой. Вы можете потренироваться на тренировочном счете и убедиться, что вам это доступно. Так что проходите под этим видео, если там действуют предложения, пользуйтесь им. И до встречи уже на этапе создания вашего капитала. Успехов вам, будьте счастливы и богаты. Если что, у нас также есть бесплатное видео, вы можете их также получить, заполнив свои данные, вы можете задать любой вопрос, если у вас еще какие-то остались причины, почему что вам еще мешает накапливать свой капитал, мы ответим на все вопросы. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях. Всего доброго!